Как пить воду утром после сна — правильно! Как пить воду утром, если есть темные круги под глазами? Здравствуйте! Пить или не пить воду утром после сна — вопрос не праздный, а жизненно важный. Вы не можете в домашних условиях определить, Остались у вас мобильные резервы воды. И вы можете вести активный образ жизни. Либо мобильная вода у вас закончилась. И вы кандидат номер один на прием к врачу-кардиологу либо реаниматологу. Поэтому пить нужно всем. Особенно тем, у кого есть темные круги под глазами, холодные кисти рук, стопы и ног. Вы храпели ночью, либо есть конкретные заболевания сердца и сосудов. И как пить воду правильно? У вас должно быть два стакана воды. Один из них пустой. Второй накрыт блюдцем. Вы этот стакан берете в руки первым. Первый глоток воды вы выплевываете! Это микробная бомба! А дальше воду пьете! Но! Сколько пить воды? Тоже важно! Об этом вы узнаете в следующей публикации на моем инстаграм. Не забывайте ставить лайки! И подписываться на мой инстаграм!